Знакомимся с героями. Упражнение один. Послушай и прочитай имена героев. Нора Берти, Роб, Боб, Фред, Эдди. Знакомимся с героями. Упражнение два. Послушай имена еще раз и укажи на героев. Bob Brill Bertie Fred Rob Nora Denzel Eddie Alice